Dark Ghost Всем привет друзья И как вы уже поняли я в доме с полтергейстом Кто не смотрел две части посмотрите Ссылка будет в описании на эти видео Итак друзья, эта камера будет стоять в этой комнате Снимать всю эту комнату Пока я буду проверять подвал Сейчас свет больше сделаю Все Надеюсь видно okay, Я пошел Так, друзья, видно меня там. Так, видно, все. Пойдемте в подвал. Здесь такие заросты, Эта тропа осталась еще после моего прошлого визита. Вот здесь. Вот эта дверь. А, сейчас не видно будет ее. Сейчас мы Ну, собственно, все. welcome to home, ну, пробуем открывать. Здесь даже свет был. Не знаю, видно или нет? Да, конечно, потом вот там овал там. Да. Это походу реально был. Или такой подвал, у вас зачем-то свет в таком маленьком подвале. Ладно Попробую сейчас сеанс эгф, если ничего не будет То этого на видео я оставить не буду Сеанс эгф Да вот по поводу эгф Опять же тишина Ничего нет, никто вообще не отвечает В тот раз хоть кто-то отвечал, но переводчик не переводил Сегодня вообще полная тишина. Возможно, что еще пока что светло. Я поп попробую чуть позже снова запустить EGF. Ну, а пока э, установлю камеру, эту GoPro на чердаке. Посмотрим, что там будет. на чердак Оп. так он тут не сорвался так в принципе я наверное, здесь ее установлю так все камера установлена Надо слезать вниз Так, все, друзья. Посмотрим потом, что здесь было ли что. Итак, друзья, сейчас я выключу везде свет. Ну, оставлю, может, какой-нибудь слабенький-слабенький, чтобы камера могла видеть меня. И побуду в полной тишине. Потому что пока что я ничего не слышал, ПЭГФ ничего нету. Вот. Это моя камера отключилась. Так. Вот, э, друзья, а вообще, в идеале, как я уже говорил ранее, мне нужна ночная камера. Э, вот GoPro я купил. А также еще хочу купить камеру 360 э, И потом уже с ночным видением это будет намного гораздо лучше. Я могу выключить полностью свет. То, что. В основном паранормальные они любят, а они не любят свет. Вот. И чтобы, друзья, покупать выгодно покупки, я покупаю через кэшбэк, специальный кэшбэк Sale сервис умных покупок. Преимущество этого сервиса то, что высокие ставки по кэшбэкам самых популярных магазинов. Минимальная сумма от снятия практически отсутствует, мгновенная выплата любым удобным вам способом от мобильного пополнения до вывода на карту банка для пользователей Opera, google и яндекс браузер доступное расширение начисляют кэшбэк в валюте вашей покупки очень удобный сервис ссылки все будут в описании переходите пользуйтесь ну а мы начинаем в полной темноте не получится потому что камеры не увидят ничего. Здесь кто-нибудь есть? Ну так-то более менее. А видно когда нет Здесь кто-нибудь есть? раз было в подвале, ну, вернее в том в том углу, а вот теперь в этом. Сейчас друзья не буду брать, потому что я боюсь вспугнуть вот Почему на связь по эгф не выходит вот это Что здесь вообще за сущность? Она активна но ну, не всегда В общем ладно друзья Буду ждать не направляла специальный свет. Э, та камера видит. То и более светочувствительность лучше. Ну -ка. Да, та камера видит. А я кстати, пока здесь похожу. Тут раз. -то было. В этот. В этом. Вот вот. Кубка, конечно, жуткая вещь. Сейчас еще побуду немножко и постараюсь. Это, это реально уже активность. Там реально кто кто-то ходит. Кто здесь? Камеры не увидят, что а, здесь происходит. <звук> Мне сейчас показалось, я слышал женский, женский смех. будто бы смех был вот когда я начал разворачиваться и идти в эту комнату будто бы женский смех кто здесь? Поход это у меня впервые такое, что есть паранормальная активность Но по эгф никто не отвечает, я не помню Было ли у меня такое, чтобы мне не отвечали по эгф Главное только в этой комнате ну, не знаю нужно будет еще посмотреть видео на чердаке я оставлял эту камеру нужно будет посмотреть если что там может быть не только в этой комнате может быть и там но хотя никаких стуков с чердака не слышу пофоткать Со вспышкой Сейчас полностью погашу свет. Сейчас я знаю, как сделать. сделаю так все добераю еще раз и еще раз Здесь кто-нибудь есть? Покажи мне. Есть кто-нибудь кто есть? Если есть, покажись мне Часто говорят, зачем ты спрашиваешь Здесь кто-нибудь есть? Если уже была паранормальная активность Нужно спрашивать постоянно Потому что чтобы она проявила себя Нужно как-то им задавать вопросы Либо спрашивать, ты здесь? Либо здесь кто-нибудь есть? Вот это нужно делать постоянно В независимости Пять минут назад она себя проявляла Либо там час в общем сейчас друзья еще немножко побуду Посмотрю если ничего не будет по эгф Я не знаю что делать Мне никто не отвечает, но здесь активность есть Все это видели Так друзья все Пробовал я там еще где-то час Тишина полная Никто не отвечает, и прекратилась активность Но раз прекратилась активность, то мне уже там нечего делать По ЕГФ никто не отвечает Вот, я думаю, что все на этом доме я закончу Больше сюда не буду возвращаться Ну а следующий дом, наверное, будет Пелагея, как я и обещал Ну Точно не могу сказать Не забывайте подписываться на мой лайв канал, на инстаграм и на группу вконтакте Всем спасибо друзья, всем пока